Let's <laughs> go. of the House of Representatives, yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the empire of Japan.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 Убейте обоих. Пошел ты к черту. И самого цилка Най. Миллер, слава богу, ты в порядке. Они у нас заплатят за все, что сделают. Ублюдки! Хватай винтовку! Наведем штукер! Рольбу! Дай сигнал ударной группы! Мы идем! Пошел! Пошел! Правый план! За левый план! Положись! Мы должны держаться вместе! Они направляются сюда! Миллер сюда! Граната! Перебить этих ублюдков всех до одного! Заберись, Миллер! Граната! Следить за плангами! Не дайте им окружить нас! Уберите его Чем держать позиции? Слишком поздно. <связь> Они близко! Еще хочешь? Вытащите его Ты — говна кусок! Вали этот пулемёт! Да я ни хрена не вижу! Просто стреляй поделёвки! Я пулемёт! <свес> Эх, граблес! <наплев! свес> Займись пулемётом! Они приближаются! Не дай их расчёту снова занять его! Я его вижу! Я его Перезаряжаю! Этот человек... Приближается вражеская пехота! Хорошая работа, морпехи! Отделение поддержки высаживается прямо впереди. Пошли! От этого места у меня мурашки по коже. Что В этом дерьме как дома. Ушки на макушке. А это еще что за хрень? О, смотри! То ли храм, то ли еще какой-то дерьмо. Деремок! Деремок! И на ловушках! поддержки будет здесь с минуты на минуту займите местность ребята дерьмо их накрыли Вражеский их бульон! прижали к берегу японская пехота идет по реке с западом рольбу уйдет на фаубанке пошли Коси этот прожектор! Хороший выстрел! Слушайте, хочу пройти через все это быстро и чисто. Вы слышите меня? Быстро и чисто. Будьте на стороже. Что за черт? Кто убил этих парней? Запросите по радио. Не проходил ли здесь перед нами другой отряд? Засада! Парни приготовимся! Вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы! Ele é pegado! Я тебя прикрою! А а! Вот так, Вот они! Легкое добыто! Лагерь прямо впереди. Шевелитесь. Тройбук, заводи, грузовик. Миллер, проделай дыру в этой бочке. У нас Пошел, пошел! Впереди вы отделение Хадсона! Это наша бачка выброса. Все, в Миллер, поддержи меня! Давайте, пошли! Прикрыть меня, пока я буду устанавливать заряды! А, Стереть эту дверь, или Давай за работу, продолжай ставить заряды. Они приближаются! Несколько минут до взрыва. Мы должны добраться до точки высадки как можно быстрее. Залева, надо, чтобы Джерри поставил взрывателей. Заряды установлены. Мы уходим. Быстро. Заряды готовы к подрыву. Пошел. <толкотый> Илья, давай со мной. <толкотый> Берегу! Шевелите! Они повсюду! Удалялся! Отступаем! Отступаем! Только не говорите, что все взрыватели да, испоржены, надо.